Здравствуйте! С вами опять Анна Савочкина. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о проблеме фитнеса, опять этот фитнес. К сожалению, в последнее время я встретилась с несколькими случаями осложнений, вроде как этого полезного для здоровья занятия. Сейчас это увлечение очень повально, ну, можно сказать, большое количество женщин, Верующие, неверующие христианки, очень многие ходят в фитнес-залы. И причем я за здоровый образ жизни, и многие оправдывают это именно здоровым образом жизни. И вы знаете, все бы ничего, если бы многие фитнес-тренеры не применяли совершенно недопустимые методики к девушкам и женщинам. Вы знаете, сейчас появилась такая тенденция, что чтобы сбросить вес, девушку нагружают очень большими грузами. И вот буквально на этой неделе на приеме у меня было две пациентки, нет, даже три, которые рассказывали о том, что они занимаются фитнесом, после которого у обоих прекратились менструации, и у одной ну, девушки или женщины, женщины постарше произошло после небольшого опущения женских половых органов практически выпадение. Причем она стройная, не имеет лишнего веса, следит за питанием, правильный образ жизни, только фитнес. И что же это за методики? Конечно, мне бы очень хотелось поговорить с этими фитнес-тренерами, спросить, имеют ли они справки от врачей у этих девушек или женщин, и знают ли, какие у них есть проблемы в женской половой сфере. Скорее всего, они бы мне ничего не ответили на этот вопрос, и очень жаль. И вот если кто-то из девушек здесь фитнес-тренеры, пусть они прислушаются к тому, что я скажу сегодня. Значит, конечно, я очень сама ратую и сама веду здоровый образ жизни. До сих пор делаю гимнастику, у меня утром комплекс от 20 до 30 минут, в зависимости от времени, которым я располагаю, в выходные дни может даже доходить до часа. Но все упражнения, которые вы делаете, должны быть разумны. Еще раз повторюсь, в Библии, в книге «Притч» 31 глава 17 стих говорит, что «Жена, боящаяся Господа, цена которой выше жемчугов, укрепляет силы чресла свои и тренирует мышцы свои». То есть я не против тренировок, и даже на моем аккаунте на YouTube-канале вы можете увидеть комплекс упражнений, которые я специально сняла для вас, и в этом комплексе вредных упражнений нет. Опять же, есть какие-то ограничения там для беременных, но вообще, в общем-то, его могут делать и женщины, и мужчины, дополняя чем-то, какими-то другими видами физкультуры. Ну, а что, что происходит? Вот я продолжу. Очень популярность для тренировки ягодичных мышц, мышц бедра, а также для снижения веса упражнения с тяжелыми грузами. И, например, у этих девушек грузы были доведены, они сказали, нет, нет, это совсем немного, всего лишь до 30 килограмм. Но еще у нерожавших мы не всегда видим опущение органов. А вот у рожавших я практически у каждой второй, которая занимается с подъемом тяжелых грузов, вижу опущение э, влагалища матки, шейки матки от первой до второй, иногда даже уже начало третьей степени. То есть это уже практически третьей степени, это уже практически катастрофа. И в данной ситуации уже никакие упражнения, никакая гимнастика не поможет. Но я занимаюсь сетчатыми имплантами, я думаю, что тут только уже сетчатый имплант. Но вы сами, сами понимаете, в молодом возрасте это делается. Но ну, просто недопустимо. Поэтому, что я хочу сказать для начала. Во-первых, если вы, конечно, разглядите, ну, думаю, разглядите, вот это строение женских половых органов. Вот это внутри, может быть, кому-то будет это не очень приятно, но и это тоже внутри, но здесь прекрасно видно еще и влагалище. Здесь это хуже видно, но все равно видно. Вот это в разрезе, это матка, это прямая кишка, это мочевой пузырь. Да, давайте я вот так покажу. Матка, прямая кишка, мочевой пузырь. Дальше э, здесь происходит кишечник лежит, э, сальник и так далее. Ну вот, например, полненькая женщина, девушка, пришла заниматься в фитнес-зал. Начала приседать с грузом ну, начиная с 10, 15, 20 килограмм. В результате большой животик у нее, да, наполненный не только кишками, но и жиром. И все это давит во время приседания вместе с грузом У нее и так собственный вес большой, который она держит в руках, именно на эти органы. Если здесь они находились вот на этом месте, это власть. Влагалище показано. Потом они опускаются до середины, здесь вот так, а потом выходят наружу совсем. И вот тогда уже катастрофа. Вот, знаете, у меня на, есть еще видео о тренировке влагалищных мышц с помощью конусами и электротренажерами. Я получила одно письмо, в котором девушка говорит, во влагалище нет мышц, и тренажеры это тоже, это как бы только для того, чтобы, ну, маструбирующий аппараты, она сказала. Мне, конечно, было очень неприятно, потому что человек совершенно не владеет информацией. На самом деле, все, кто занимается с помощью тренажера, еще ни одна женщина не сказала, что эти аппараты или эти приспособления имеют такой эффект. Мне было даже немножко смешно, если бы не было бы ну, слишком дико, что можно это использовать так. Ну, ладно, я не буду ее критиковать, я попыталась все объяснить. На самом деле, действительно, влагалище – это мышечный орган. Средняя часть, средняя часть стенки влагалища – это мышца. С, в, в, внутри влагалища – слизистая оболочка. Снаружи – соединительная, тканная, соединительная ткань, то есть оболочка – фасция, покрывающая снаружи влагалище И жировая ткань. Ну вот что же происходит? Активно худеющая женщина, тренирующая мышцы влагалища, тренирующая только руки, ноги, бедра, все время, жировая ткань рассосалась, держать нечему. Видите, здесь столько желтенькая, это все жировая ткань. У женщины, кстати, она должна быть, потому что она поддерживает каркас органов. Вы знаете, я иногда вижу, девушка после родов поправилась, решила худеть, пошла в фитнес-зал, стала тренироваться с грозами, похудела, ушла жировая ткань. Нет тренированных мышц, они растянуты после родов, а тренировка с подъемом тяжести привела к тому, что матка опустилась почти, ну, или до средины, или до выхода влагающий. Поэтому мой вам совет, я категорически против подъемов грозы. И вы знаете, все гинекологи вам скажут, что женщина должна поднимать не больше 10 килограмм. В Библии написано, что она не мощнейший сосуд, но это же не зря. Не только духовно, она зависит, например, от мужчины и так далее, но и физически она значительно слабее мужчины. Кроме того, у нее подвержены большим переменам или большим изменениям органы. Животик ее, да? матка, вокруг матки связки. Вот здесь вот нарисована часть связок, еще раз покажу. Вот это широкая связка, здесь вот имеется кардинально, ну другая связка, круглые связки держат ее еще, и они все тонкие структуры, они не такие плотные, это не то, что там вот не разорвать, они все растягиваются. Во время беременности растянулись, потом должны восстановиться, и поэтому ваша гимнастика должна быть на укрепление бедер, мышц живота, но не такая, чтобы вы поднимали огромные грузы, чтобы все выталкивать наружу. Я даже не рекомендую полные подъемы. Вы знаете, есть на стеночку она повисла и полностью поднимается. Вот после родов это категорически нельзя делать. Некоторые спрашивают, как после родов заниматься. Бандаж можно одеть и не делать упражнения с полными подъемами. Например, как это э, ну, складываемся, мы как она называется, забыла. Короче, когда лежит, девушка поднимает руки и ноги. Вот это тоже пока нельзя делать. Можно делать скручивание или сверху или снизу. То есть вот только такой вариант, никакой иначе. Нельзя после родов заниматься прыжками, прыжками на батуте, которые стали очень популярны. И так растянута вот эта мембрана. Во время прыжков все давление брюшной, брюшной полости прыгает на эту тонкую мембрану, переходную мембрану, ну как бы тонкий свод. Вот этот свод, вот как раз таки он самый тонкие, самый нежный, плюс слабые связки, и все это начинает проваливаться вниз. Плюс вы видите, здесь еще раз покажу анатомию, вот это вот лежит мочевой пузырь, и он тоже вместе с маткой подается вперед. Здесь над, около мочевого пузыря связки тоже все растянуты. У ретро, у девушек короткая и держится тоже этими мембранами. Когда они растянуты, то очень часто после родов, особенно крупных плодов, наступает подтекание мочи при беге, прыжках, кашлях, чехе, смехи и так далее. Вы знаете, они просто многие не говорят об этом. Но на самом деле, сколько девушек приходит ко мне на прием именно с такими проблемами. И что, прежде всего, ей, я им советую? Ну, мне говорят, упражнения кегеля. Но э, кегель настоящий сейчас совсем не такой. Да, надо научиться тренировать влагалище, втягивая его внутрь. На самом деле, это практически никто не умеет делать. Вот для этого я сняла видео с электротренажером и с конусами. Но очень часто конусы не подходят сразу после родов, потому что 3 перерастянуто. А вот электротренажер подходит. Но я подробно рассказываю в том видео. И, конечно, оно помогает восстановиться. Кроме того, я рекомендую делать упражнения для укрепления мышц брюшного пресса, бедер, тоже рук. Но лучше все это делать с собственным весом или гандалом. Допустим, если она использует не более двух с половиной или даже трех с половиной пускай в каждую руку можно, но только все это делать дозированно и постепенно. Еще раз повторюсь, что на моем канале, YouTube-канале, имеется комплекс упражнений, которые я не только одна составляла, но составляла годами. И в помощь мне был мой муж-невролог, и мануальный терапевт, который подсказал, какие упражнения удобны или правильны для того, чтобы было самоуправление позвоночника. Вы знаете, во время беременности претерпевает изменения не только наши ткани, но и позвоночник. И чтобы встать ему на место, очень у многих женщин болит спина, тоже надо укреплять спину, нужно определенные упражнения, которые помогут это сделать. И, конечно, это не прыжки на батуте, которые также разбал... ну, дальше устраивают проблему в позвоночнике и усиливается подтекание мочи и, кроме того, опущение органа. Что можно? Мне скажут, ну, значит, прыгать нельзя, бегать нельзя, что же тогда можно? Бег трусой, если у вас совершенно все нормально, через два с половиной-три месяца можно, но только осторожно. Быстрая ходьба. Можно, приседания обычные, можно, наклоны, повороты туловища, можно, качать пресс, но только вверх и не из по очереди, поднимать таз, это даже очень полезно, то есть много есть очень полезных и правильных упражнений, но есть и неправильные, поэтому я вас предупреждаю, не делайте то, что неправильно, опять же, еще раз я показываю вам, что есть жировая ткань, вот это все желтенькое, это жировая ткань, которая должна присутствовать. Не добивайтесь того, чтобы у вас рассосалась вся жировая ткань. Нечему будут поддерживать ваши органы. Кроме опущения влагалища, матки и так далее, может быть опущение почек. Бывает даже опущение желудка, к сожалению. Особенно опасно резкое похудение, которое приводит к расстройству полностью всего организма. Вплоть до того, что останавливается менструальный цикл. Поэтому я вас предупреждаю, будьте аккуратны и осторожны. Я за здоровый образ жизни. Я сама еще раз повторяю, каждый день делаю гимнастику. Кроме этого комплекса, вы можете дополнить его планкой, прямой, боковой, усиленной планкой. Вы можете крутить обруч. Ничего не повредится в ваших органах. Можете ходить, можете ездить на велосипеде, пожалуйста, или велотренажер, или велодорожка, но с быстрой ходьбой. Все это вам показано, но только будьте аккуратны и не злоупотребляйте своим организмом. Не приводите его в него или Ну, не буду так грубо, конечно, это не не в негодность, а в состоянии, когда хирургам придется вам помогать. Я думаю, что я подробно и правильно все объяснила, дополнив то, что у меня уже есть о физкультуре и фитнесе для женщин. Спасибо большое за внимание. С вами была Анна Савочкина. До свидания.